Новая напасть готова ударить прямой наводкой по берегам США. Не успели Америка и Франция подсчитать убытки от разрушительных ураганов Харви и Ирма циклона хасе, которые гигантским лугом прошлись по всему бассейну Карибского моря, как уже новый зверь из моря устремился из центра Атлантики на запад. Национальный ураганный центр США сообщил, что ураган Мария всего за один день перескочил, с первой категории по шкале Симпсона на пятую. Скорость ветра в зоне его прохождения составляет 260 км в час. Для сравнения у Ирмы была равна 230 км в Вашингтон уже объявил чрезвычайное положение на Вирджинских островах. Пока же в сферу действия разбушевавшейся стихии попала Доми Доминикана. Информационные агентства сообщают, что от катаклизма пострадали 75 тысяч жителей острова. Существенный ущерб был нанесен даже резиденции премьера министра Рузульта Скерита. Министр Во вторник 19 сентября Мария занялась французской Гваделупой, после чего она может устремиться к едва оправившемуся от разрушения острова Сен-Мартен совместному владению Франции и Нидерландов. Упростите за чтение. Без подготовки. Ураган также пройдет и над французским островом сен бертельми бертель, бертель Потом Мария должна брошиться всей своей мощью на побережье пуэрто рико где последний раз смерч такой силы соблюдал, наблюдали 19 лет назад, то есть 8 в 1998 году. Уже сейчас в Пуэрто-Рико в продаже нет ни топлива, ни питьевой воды, так как все было в панике скуплено местным, местным населением. Тем не менее, власти упорно призывают жителей к эвакуации, предупреждая, что перед лицом такого грозного явления природы в домах отсидеться не удастся. Дальнейший путь прохождения Мария пока еще не ясен, но не исключено, что она ударит по восточному побережью. Больше всего экспертов пугает скорость подъема урагана до максимальной мощности. Подобное поведение природного явления не вписывается в привычный сценарий осеннего сезона в столь часто в Карибском бассейне. Также удивляет специалистов и необыкновенная кучность образования природных явлений. За всю историю наблюдений, отмечают эксперты, подобные наблюдения только пять раз за 80 лет а именно 32, 33, 61, 05, 7 и 07 годах. При этом в предыдущие разы ураганы тратили свой энергетический потенциал над морем, а не вдоль населенных берегов. В случае неблагоприятного сценария отмечается возможность наложения действия Мария на еще не полностью прошедшую тропическую бурю Хосе. В настоящее время перемещаются в настоящее время перемещающиеся вдоль северо-восточного побережья США. От Лонг-Айленда до восточного Мессачусетта. Вот ты язык сломаешь. В случае худшего из сценариев может сказаться так называемый эффект мультипликатор. С точки зрения климатологов ничего необъяснимого в таком Учащения возникновения ураганов над, над Атлантикой нет. Мы живем в эпоху глобального потепления, напоминает Дейли Майл. С 1999 по 2014 годы его маховик нас несколько замедлился, но теперь опять начал раскручиваться с новой силой. Изменение естественного цикла температурного разогрева и охлаждения вод мирового океана привело к тому, что потепление прошло, пошло ускоряющимися темпами. Уровень воды в океане неуклонно повышается. Кстати, согласно прогнозам другой группы ученых из США, в случае подъема среднегодовой температуры планеты на 2 градуса Нью-Йорк неминуемо будет затоплен. Результаты исследования были выложены в июле на Ремео канале. Некоторые особо Нервные американские граждане заговорили чуть ли не о климатическом русском оружии. Многие даже разглядели в тучах Ирмы профиль Владимира Путина, ударившим по населенным районам штатов. При очевидной абсурдности этих заявлений настоящей причины масштабных разрушений предельно ясны и исторически объяснимы. Дело в том, что сами американцы считают себя морской торговой цивилизацией. Общество Подобного рода пускают корни на тех или иных берегах, основывая сначала полисы. Далее экспансия шла вглубь новых территорий. При таком типе освоения Земли максимальная концентрация населения наблюдается вдоль кромки побережья, а не в середине континента. Морская цивилизация особо уязвима перед океаном, вдоль берегов которого расселилась. Западная геополитика относит Россию к другому так называемому континентальному типу цивилизации. В таком обществе крупные города находятся в центре материка, а не на окраине. Среди различных панических настроений, властвующих сейчас в США, можно выделить также откровенный мистицизм, щедро приправленный псевдонаучной терминологией. Так католический проповедник и мистик Эммет Ореган выступил со скандальной сенсационным заявлением о том, что ему якобы удалось расшифровать тайны пророчества Богородицы, сделанную ею в португальском местечке Фатима в конце Первой мировой войны. Факт откровения полностью признан Ватиканом. Его свидетелями тогда, сто лет назад, было около 70 тысяч человек, и на место откровения ежегодно приезжают сотни тысяч паломников. Тогда, в семнадцатом году, дело Марии открыла трем детям, передавшим ее откровение толпе много тайн, подтвердившихся впоследствии, в том числе неизбежной Второй мировой, если человечество не покаятся, и возможное возвращение России к христианству. Третье пророчество по настоянию причистые осталось сокрытым. Ватикан сначала обещал опубликовать его в 60-м году, потом позднее. Но состоявшаяся, наконец, в 2000 году публикация текста «Католическими властями» вызывает большие сомнения у верующих. В обнародованном варианте, в обнародованном варианте речь идет о неудачном покушении на Папу Римского и Павла II. И многие христиане при всем безмерном уважении Тонтифико считают, что его жизнь вряд ли совпадает. Сопо сопоставимо с военными бедствиями, которые фигурировали в ряде других предсказаний. Некоторые издания, которые ознакомились с третьим откровением в 1980 году, Иоанн Павел II якобы сказал следующее. В тексте, в тексте сестры Люси говорится, что океаны перехлестнут континенты, и миллионы людей мгновенно погибнут. Как бы то ни было, Ореган утверждает, что последнее пророчество оказалось разрушение восточного побережья США гигантским цунами высотой в километр. Якобы цунами должно обрушиться на штаты между 23 сентября и 13 октября текущего года, 17. Толчком к его возникновению может стать извержение вулкана Кубри Веха на Канарском острове Лопайма. Любопытно, что возможность скорого извержения, но не, не цунами, подтверждает Институт геофизики и физики планет в Калифорнийском университете и исследовательских центрах Бенфилд Грейк Хазард. Пророчество остается на совести ясновидящего регана, которому не откажешь в дерзости. Ждать подтверждения осталось совсем недолго. В любом случае, широкое распространение таких предсказаний отражает вполне объяснимый панический настрой американской благосферы перед лицом стихии. Конец.